Интернет-трейдинг – это способ доступа к торгам на валютной, фондовой или товарной бирже с использованием интернета как средство связи. Интернет-трейдинг – это услуга, которая предоставляется не биржей, а торговыми компаниями, которые имеют возможность торговать на ней. По сути, биржа предоставляет только возможность торговать не только с помощью терминала на ней, а с помощью шлюза – специальных онлайн-программ в интернете. С помощью онлайн программ вы можете мгновенно покупать множество активов в любой точке мира, где есть интернет, 24 часа к 7 дней в неделю. При этом учтите, что клиент не имеет возможности выйти на рынок самостоятельно, так как у него нет лицензии, а только через профессиональных игроков. Основными преимуществами интернет-трейдинга по сравнению с классической торговлей через брокера по телефону являются высокая скорость совершения операций, полнота и объем биржевой информации, небольшой размер минимальной сделки и комиссии брокера. Онлайн-программа в интернете позволяет вам также применять и технический анализ, а также публикуют все актуальные новости, которые могут повлиять на ваше решение о выходе на рынок. Инвестор может заработать на торговле ценными бумагами, на торговле валютой, а также опционами и фьючерсами. Если вы новичок на рынке и у вас нет опыта, то вам лучше открыть не реальный счет, а демо. В этом случае вы будете видеть все текущие активы по текущим ценам, сможете совершать операции, но будете рисковать виртуальными деньгами и не понесете убытки, что очень вероятно для новичка. Перед тем, как торговать на рынке настоящими деньгами, ознакомьтесь со всеми фундаментальными принципами работы рынка, изучите все аналитические инструменты, поймите, как они работают на практике. Полезно почитать информацию, которая прилагается ниже к ссылке к данному видео.